Всем привет ребят! Сегодня у нас какой? Месяц прошел нашим цыплятам. Хочу вам показать, что какие они, как они выросли. Вот также строю курятник, сейчас вам покажу, что у меня получилось, но еще до конца не достроил короче. Вот такой курятничек будет каркасного типа. Утеплитель сотку сделаю. Вот. Ну, сделал пока такое ограждение и переселил туда этих цыплят покажу вот они там сидят нам уже месяц сегодня исполнился ну, поставил обогреватель и лампочку красную ну и брудер засунул старый пускай греет потому что у нас недаром ну, ночью заморозки были до 15 градусов вот сейчас им нормально такие поилочки сделал с алиэкспресса купил ну, автоматически Сейчас туда зайдем, начнем кормить. Покажу вам. Сейчас, ребята, натру морковку им. Короче, сварил кашу там немножко им порадовать их сегодня. Такая каша. Сейчас натру сюда морковки, покормим, посмотрим, как они едят. Так, где моя морковка? Ну, ребят, обычную морковку взял, даже не мы, вот так немножко. Полоснул, так хаунт нормально. И вот сейчас натру на терочке, нормальный будет. Сейчас, короче, ребят, натру и включу. Вот такая, ребят, смесь получилась. Каша тут э, какая уж не по пшеничная, вроде каша была. Вот и пшено обычное кукурузную кукурузно кончилась пока я им делаю так и морковки натер сейчас добавлю немного акушника купил тут так, немножко хуже не будет вот. еще купил одну тему сейчас покажу найду его ребят ну вот в общем вот эту фигню хочу добавить попробовать биовид c80 кормовая добавка для всех видов животных и птиц. Применяется для повышения естественного сопротивляемости организма бактериальным и паразитным инфекциям, стрессам и нагрузкам. Вот. И сколько нам надо? Цыплята, индюшата, утята. На 1 килограмм массы 5 грамм надо. Так, 5 грамм. Одна чайная ложка 3-4 грамма. И положим одну ложку, короче, ну вот попробуем Что за тема такая посоветую ну, сейчас сюда добавим перемешаем и попробуем накормить посмотрим что будет что будет конечно не сажут сейчас посмотрим ну вот такая кашка ребят получилась но ну, это не основная да ребят это так их на разбалу основная и да вот. вот такой комбикорм 28 дней он начал. они ничего... 28 дней, короче, цыплятам на вот такая еда вот, вот 28 дней изняюсь. вот такая, такой комбикорм для бролеров а это уже после 28 дней над корм ну, как нам сказали он больно крупный, вот смотрите не знаю, разгрызут они такой, я вот решил пока смешать немножко как так как нам уже месяц пополам сделаю первый раз сегодня дал не знаю вроде едят так ну сейчас посмотрим как кашу лупят. так сейчас посмотрим сейчас смотрите что будет плавный бролеры у них опеки конечно ребята мама не особенности особенно это морковка за морковку мать родную продадут, сейчас короче насыплю, неудобно одной рукой так. кормлю ребят их три раза в день вот такой фигня. ну а корм вот сухо, пока вот такая штучка у меня сейчас осталось этого брудера, вот пока туда насыпаю Корм сухой постоянно вот этот комбикорм у них должен быть. Вот такие поилки. Чистить, конечно, их вот так вот беру просто. Ну-ка отойди. Вот все. Чистая вода. С протер. Все. у нас самый главный петушок-то. Есть, короче, маленький вообще. Не знаю, почему не растут. Вот два попалось, но они как раз самые последние выходили с яйца. Вот, вот наш Петя, Петя. Почему Петя? Тоже сам большой. И бебешок у него такой, еще. вот хватит камеру вот он здоровый самый. Самый первый пойдет, да? На обед. Извините не ты самый здоровый, что-то не пойму. Температура у нас так, 20-22 градуса. Вот такая температура. Ну под лампой, конечно, там теплее. Ну, вот такая система у нас поилки кстати вот канистра видите что сорок поставил все продается в магазине сантехники зайдите там все всё есть короче и шланчик обычного 17 рублей стоит метр вот такой у меня курятник будет но еще надо строить обшить его снутри покрасить белинкой вот и все будет нормально Пока вот так вот сотку утеплитель, короче, решила сделать. Денег не хватило пока, остановилось все. Ждем зарплаты. Ну, вот ребят такие у нас, такое у нас хозяйство. Следующее не знаю у нас либо гуси будут, попробуем гусей, либо все-таки опять этих броллеров возьму. более на нормальная такая тема. Вот. Ну все, всем пока. Видео, наверное, сниму еще потом, когда они уже откормятся. Месяц, еще через месяц, через два месяца, как я не буду, покажу вам. А ну, вот так ждите следующих видео. Будет скоро у нас рыбалка, поедем на рыбалку. Вот. Ну все, всем пока. До скорой встречи. Да, ребята, кстати, вставляйте комментарии я их все читаю мне интересно будет вот один писал мне что мы ну, вот как у нас цыплята вылупились первый день мы кормили солнышком вроде комбикорм. но это оказался комбикорм для простых обычных кур вот вот уже у нас была ошибочка одна и следовательно надо было кормить он говорил какой-то специальной смесью для цыплят с, первого, с первой жизни броллеров. вот не знаю ну у нас это у нас цыплята первые, так что ребята пишите в комментариях все, может какие-то нюансы еще есть интересные, вот. И мне именно интересует пока про броллеров, вот этих коп 500, чтобы ну кто уже выращивал их и более какие-то интересные нюансы о их выращение мне будет интересно знать. Ну это видео не поучительное, это просто такое видео, видеоблог, можем быть так сказать. О моем хозяйстве, начинающим. Ладно, теперь точно всем пока. И не забудьте подписаться.